Me Ну и где тебя сняли на этот раз? И куда ты собрался? Без денег, без адреса. Ну хорошо, Белодет. Ты уже большой, поймешь. Садись. Вместе с извещением о гибели твоей мамы нам прислали из наркомата обороны некоторые ее личные вещи. Так. Медаль. Орден Красной Звезды. Да. Две облигации выигрышного займа. Вот это фото. И вот это старое потертое письмо. Когда ты вырастешь, все вещи я тебе верну. И фото тоже. Потому что, судя по всему, это ты. Но письмо послушай. Сестренка, меня не называй. Никакая я тебе не сестренка. Не подлизывайся, адреса Володе все равно не дам. Дуру нашла. Да, Белодет, да. Тону письма несколько грубоватый. Но поскольку автор его указал в конце свою фамилию и инициалы, я и подумала, а не найти ли мне ее? Столько лет прошло. Такую войну люди пережили. Неужели она еще сердится, Это чобот? Сестра они не не А вдруг я направила в Одесскую горсправку заявление. И вот адрес. Вот он. По этому адресу я послала официальный запрос. ну Как положено, ей лично. Да, у меня осталась копия. Вот послушай. Многоуважаемая Клавдия Николаевна. Поскольку есть предположение, что вы являетесь родственницей матери нашего воспита... воспитанника, Белодеда Константина, отчество неизвестно. А именно, ее сестрой мы решили уведомить вас о месте пребывания племянника. Ребенок учится на хорошо, спокоен, тих. Я и по поводу Коли Куценко такой же запрос направила в город Тернополь. Ответили, что родственников у него там нет. Будем надеяться, Костя, что тебе больше повезет. Угу. Фатима Хасановна, я не буду ответа ждать. Я сам ее найду. Разрешить? Нельзя, Белодет. Тебе разреши, завтра все попросятся. У вас все тут такие. Все кого-то найти мечтают. Одни тётю, другие дядю. Как будто мы вам чужие. Вот, скучно будет дороги, почитай, киномапасам. Теперь Ханчик тебя убьёт. Ты где-то пропадал? А постой! Вот, бутылку искала. Водичка кипяченая. В дорогу. Ну, пошли. Постойте, присядем дорогу. запрос послала в город Тернополь. Вот-вот ответ был. Чего ж бежать? Ты, говорит, Куценко не вешай нос. А ты что, твой родочек обязательно. Вы куда это собрались? Тетя Бубалеха. Знаете, уезжаю я. Вызов прислали что ли? Да, пришел. Прислали наконец. Он на поезде в Одессу поедет. У него же там тетя. Хороший вита тетя. Хорошая. Ну, скажем, ко мне бы такой вороненок явился, как ты. Да разве бы я его не приняла? Езжай, Костик. Смело езжай. О. На станции картошку продавала. Не продала всю, слава богу. Тебе на дорогу будет. Спасибо. Богом. Господи, благослови. Господи, благослови. Господи, благослови. Смотрите, как картошка снабдила. Она а с канчиком вчера так с огорода турнула. И денег на билет ему Фатима дала. Ведь дала, что я не знаю. В один конец. Ну и мотай, в один конец. Подумаешь. Костик, не уезжай. Не уезжай. Ты за меня заступаешься всегда. Когда это я за тебя уступался? Это ты за меня уступался? Нет, заступался, заступался. Ребята дразнят меня. Говорят, Роман, наплю в карман. А ты вот что, Ромка? Если они тебе еще раз так скажут, Роман, наплю в карман, знаешь, что говори? Что? Говори, подставляй. Вот увидишь, никто не поставит. А если поставит? А если подставит, плюй. <с <с А ну, редовый на багажник. А то на поезд опоздаешь. А не как же Макароныч? Провожающие обратно пойдут домой. А тут Фатима так нагорит. Давай садись. Yes, I am. Матка, матка, матка, матка, матка, матка, матка, матка, матка, матка, матка, матка, Обучальный кольчик, покупай. Мальчики, покупай, мальчики. Мальчики, покупай, малышка. Мальчики, покупай, малышка. Малышка, малышка. Малышка, малышка, малышка. Малышка, малышка, малышка. Малышка, малышка. Малышка, малышка. Малышка, малышка. Малышка, малышка. Малышка, Эй, малый, а? Один огурец, матька! Один Немцы а дружбу знают. Это что, немцы? Да? Фашисты? Были, сынок, фашисты, а теперь только немцы. Ну что, огурцы-то брать будешь, а? Да, один на пробу можешь? Ну. Давай. Хорошие огурцы. Ну, пастила такая, суфле. Взвесит килограммчик. Одну штучку. Бабы! Тоша, несовестно. Боже, смотри. А, Люкс! Володя. Мне Володя ничего не жалко. О, а вы не скажете, где здесь квартира 29? Ну, в этом подъезде, на третьем этаже. А что? Там живет моя тетя. А, какая тетя? Клавдия Николаевна Чебот, поможет Цветкова. А, тетя. Какая еще тетя? Она пошла отсюда. Пошел, кому говорят. Вон, вон отсюда! Я тебе покажу, тетя! Жулия Гургагаган! Пошел вон! Вы что, тетя? Я тебе дам, тетя. Он пошел в вон, Урка! Чтоб я тебя последний раз здесь видела! Ну? Угадюка! И чего пристала? Что там? Это не ты нашего петуха угнать хотел, а? Мне Клава сказала, так сильно петушатину любишь. Ты кто? Белодет. Костик. То есть Константин. Отчество неизвестно. Отчество неизвестно. Как же так? Почему неизвестно? Как ты сказал? Белодед? Белодед! А маму твою Леной зовут. Брюнетка в голубом платье. Да, звали Леной. Она на войне погибла. Что? Значит, она погибла. Значит, погибла. Директорша наша, Фатима Хасановна, Запросы из детдома Клавдия Николаевне послала. А ответа все нет и нет. Ну, я и приехал. Я не убежал. Меня отпустили. Я ехал почти неделю. Ну и приехал, вот. Постой, постой. Значит, говоришь, Лена Белодет погибла. Ну. А ты. Значит, Костик. Ее сын. А отец твой кто? Не знаю. Вот этот номер. Тебе сейчас дол должно быть... Лет 12. Одиннадцать с половиной. Я Клавдию Николаевну Чеботащу. Поможет Цветкова. Она моя тетя. Мама ее сестренкой называла. Значит. Что? Тетя? Клава твоя тетя? Сестренка называла? Слушай. Слушай, что. Что если. Клава! Клава! Иду, Володя! Это где же такие петухи Где-где, на привозе. Спокойно, Клава. Спокойно. Где запросы с детдома? В помойном ведре. Ну ты даешь, Клава. Ты даешь. Ты знаешь, кто он? А и знать не хочу. Почему этому бостяку должно быть хорошо, а мне плохо? Я ж тебя просила. Я добром тебя прошу, уходи. Уходи отсюда. Так тебе Клава плохо. Так тебе Клава, оказывается, плохо. Да нет, мне хорошо. Не очень хорошо. Иметь мужа и калеку. Ходить за ним, как за малым детем, а потом выстаивать свое ревматизмом в взмело ночеложной фабрики. Ради кого? Ради тебя! А может опять в отдел кадров устраиваться, пойдешь людям на смех. Или в артель картонажник захотелось устроиться. Не позволю! Ты должен учиться музыке! Не позволю! Я не лошадь, у меня больше нет сил. И тоже что я за проклятых так и таком детей не могу иметь, я не обязана мириться с грехами твоей молодости. Плохо ли мне? Лучше всех лучше не бывает. Мне не хватает только, чтобы на мою голову в этой комнате еще один дурманят появился и тогда Володенька, я дура! Володенька, я дура, я держи его за ногу, один Ну все, все, пустите, прошло. Что А. Клапа, что случилось? Ну, что за базар? Что? Ой, да не морочите вы мне голову. Ничего у нас не случилось. Идите, идите ради Бога. Ну хорошо, хорошо, да? хорошо. идите, идите. Гуляйте. А. Через час надо выключить примусы. С дороги. Пока петух сварится, отдохни. Ты с дороги устал? Ложись, Кусик. Ложись. Надо бы тебе дури этажом выше поменяться. А то сломал бы, ну, таскай тебя потом на горбу. Ничего, Леш, в случае чего я знаю, в Одессе дома и повыше. Эх, ну и Турень. Нет, не похож он на тебя, не капли. На маму он свой похож, Леша, на маму. На маму кто такая? Это еще до войны было. Увидел я однажды девушку. Черненькая такая, в голубом платье. И он чёрненький. Ого, Шкет тут свои шмотки держит. Зефир. Сладенькое любит. Хм. Я там опасал. Чего вы лезете? Отдайте книгу. Тихо-тихо. Ша! Характером. Ну вот, а ты говоришь, не похож. Похож, похож. Слушай, может по такому случаю... А? Может найдем где-нибудь пару карбонцев? Костик. Ты ешь, ешь. если не ошибся. Давно было. Костик, посмотри. Торец дома, что слева. Острым углом построен, да? Тут твоя мама жила. Третий этаж. Квартира сразу справа. Посмотри, лоза виноградная осталась. Закончил девахи голову, а только отпуск закончился, дал драла. Забыл, да? на месте. Супчик, ну куда тебя понесло? провалился. Ну ладно, пошли. А где... Володя, пошли, Володя дорогу знает. А кепка ваша где? кепка Володя должен. Жарко. Здравствуйте, товарищи бойцы! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. напомню. Вот он. О, как ну, я вижу? Лёха Бараклова. Ну? Разбогател? Проходи. Катенька, убей посуду. я вижу тебя пополнение. Как зовут наследник? Как тебя зовут? Если бы ты знал, чей это наследник, ты бы упал. А насчет того разбогатела или нет, не твое собачье тело, понял? Ну ладно, ладно. Что будешь? Значит так, нам что-нибудь пожелать на три персоны? на тебе могу предложить? Валяй. Вина на дверь. Только умоляю, не разбавляй хотя бы морской Ну, все. все. Слушай, старшина. Давай, во вот такой был спец. Работал в лучших ресторанах. Обслуживал как граф. А сейчас... Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пошла работа. А? Ну, осторожно, Хасик. И принеси рыбы. Нет, нет, нет. Вот ты говоришь, не разбавляй морской водой. А я сейчас помню, там на войне я себе тысячу вру. Десять тысяч раз давал себе клятву. А кто ей не давал? Да, я говорил себе, вернешься домой живым, Монечка. То никогда. Что, что такое? Мони, ну я же просил. А? Володя что-то задерживается, а раньше у него быстрее получалось. А что получалось? М? Ну, у твоего папочки талант, Шкет. К музыке? Ой, я тебя прошу, скажешь тоже к музыке. Дело в том, Шкет, что Володя чувствует кто хороший человек, а то плохой. Он без глаз видит лучше, чем мы с тобой с глазами. Если бы ему удалось устроиться в отделе кадров, он бы без малейшей ошибочки смог определить брать этого человека на работу и гнать его в шею. Потому что это просто. Он весь поту делается, бледный, вышитый, но его не берут. Говорят, с нас достаточно анкетных данных. Бумажкам верят больше, чем ему. Ну, чего? у него еще полгорода осталось, а главное, порт. Где-нибудь примут. Дядь Леш, а вот вы, как вас он чувствует? Хороший вы или... Сам удивляюсь. Были хорошие. И знаешь, ему я верю. Все в порядке? <сؤال> <сؤال> э, не возьму, а? О -о -о. а это нам? Спасибо. А где Володя? Рыбка же остынет. Да ну, давай попробуем вот это. Специально держал для английской королевы. <сؤال> <сؤال> ну, королевы делают. Ну, что ж, давай выпьем. Смотри, цвет, запах. Ну давай. Санец. Наверху. Угу. Не, давай, давай, не бойся. Засвинь. А? Сколько раз я говорил, что вернусь домой живым, не не, после такой беды, чтобы я кого-нибудь обсчитал, не должен тарелку, да не, не не, исключено, поехали. Клянусь, говорил я себе, говорил, Монечка, если ты вернешься домой живым, и после холодной закуски не поменяешь прибор, исключено. Ведь вилка же, селедка будет пахнуть, как же такой вилка брать пробовать? Всем это так клялись, кто -то тогда не клялся? Кофёр клялся, что если выживет, никогда не будет давить пешехода, а пешеходы клялись, что если выживут, никогда не будет лезть под машину. А теперь... Хасик! Принеси приборы! А теперь посмотри на головы наших одесситок. А что? Чёрт Бакля. А ведь парикмахеры тоже клялись. Да. Если б моя правая рука была на месте. Когда. Мы, три года, как война кончилась. Год, как отменили карточки. Подожди, нужен еще год. Года не хватит. Или два, три, а то и... Да что же это волой то задерживается? На него это не похоже. Жмотистый народ пошел. Народ такой Вы Может, сходишь? Давай, Спасибо, дай Бог вам здоровья. Спасибо, сестричка, спасибо. Послушай, браток, не дошли ли взаймы, а? Я тебе клянусь, последний раз прошу, ну надо, понимаешь, очень надо. Кинь пару монет, браток. Бареньцево море, торпедные катера. Прямое попадание, взрыв, и вот, как видишь. Ну, посмотри, посмотри, если не веришь. Два года по госпиталям, новые глаза даже Филатов не делает. Пенсию, конечно, получают, но... Сам понимаешь, браток, сегодня случай такой, настроение такое, понимаешь? А завтра я тебе клянусь, выхожу на работу, артель-картонажник. Коробочки буду клеить, конвертики... Проток, я тебя не вижу, но чувствую, ты человек. Выручи. У меня только пять копеек. Это кто это? Костик! Костик! Ты, ты, кто тебе разрешил, а? Саложенок! Попросился в гали, у а нас сам пошел сюда, брехло. Сам ты барахло, сам ты барахло, понял? Я же тебя просил, посмотри. Я же тебя просил, а ты что? Ага. Забирай. Еще получай, получай. Где ты, где ты? Здесь я, друг, бей. Крепче тебе, заслужил. Барахло. Ну, что ты так разволновался? Ну, ты же последний раз. Ну, что тут такого? Костя, хоть ты ему объясни. Ну, попросили мы кое-что у народа. Ты тут особенного? Послезавтра у меня пенсия. Значит, завтра мне любой даст долг. И завтра же, чтобы я так жил, чтобы мы все так жили, я верну эти несчастные рубли. Ну, что ты стоишь? Собери хотя бы серебро. Не смей, не смей собирать. Хорошо, хорошо, не надо. Володечка, я даю тебе честное слово, что завтра же, утром, при свидетелях, да хоть и при нем, при Костике, я эти деньги верну первому встречному. Я их отдам в пользу бедных, но сейчас пошли. Тебе надо выпить что-нибудь успокоительное. Костик, ну что ты за него боишься? Никуда он не денется, не убежит. Вещи же дома, противогаз по мороженое себе купит и придет. Костик, так по не русского! Клялись они Че вытаращились? Не видели, как слепой плачет? Глаз нет, а слезы есть. Успокойся, друг. Ну. Супчик я, Леша, Супчик! Ты прав. Ладно. Расскажу. Тебе расскажу. Ведь он... Костик, он не мой сын. Понял? Не мой. Ведь у меня же с ней, с Леной, ничего, ну ничего такого. Понял? Ничего не было. Понравилась она мне. Виноград под ее окном посадил. На привозе купил. Тоненький такой, знаешь, саженец. Говорю, до вашего окна растет. По нему и долезу. Долез. Она мне... Я, говорит, Володя, другого человека люблю. У меня от него сын будет. Какой же ты тогда Супчик? Это не ты Супчик, а тот. Ну и Супчик. А ты его не ругай. Значит, не смог он. Понял, не смог. Ну ладно. А что с Ашкетом будешь делать? Так что? У нас останется. все таки лучше, чем в его детдоме вшилом. Леш, будь друг, посмотри, где пацан, а? Я места себе не нахожу. Ладно. <связь> О, а вот он и сам. Костик, Костик Владимирович, кушай рыбку, птичка, а, очки, шубрия, камала жареная, ешь, хлочек по-нашему, ешь. Вот. Ты... я же запретил собирать, мороженое себе купил. Не нужно мне мороженое. Ну-ка, дай руку, дай руку. Клянусь, Костик, то, что было на лестнице, последний раз, клянусь. Костик, Владимирович, это сам Володя клянется. То есть, твой папа. Завтра утром Че я уже лыбишься? работаю. Буду работать. Что ты лыбишься? Пусть, артель-картонажник, пусть. Не что на свете. Картонажник. Легкой жизни захотел, да? Кабертики клеить. Конечно, на гармошке играть труднее. Завтра ржет. Завтра. Же. Ты пойдешь в порт, в отдел кадров и накажешь им. Завтра Чу или никогда. Пол! Хорошо. Завтра или никогда. Завтра или никогда. Давай. Перебей. За цая сына, за блудного сына че ты все лыбишься? А? Солоцжонок. Лыбится и лыбится. Забудь Так что придумаешь ему клянешься. Перед кем оправдываешься? Он, он что святой? Ты что шкет, святой? Нет. Видишь? И он не святой. А какой ты жкет? Скажи. Я, я тоже просил Шанишки у поселковых ребят. Котёл иногда на пищеблоке просил. Кашу из него выскрёбал. А когда сюда ехал, за соленый огурец не расплатился. Поезд тронулся, а я... Не успел. А? Я не хотел. Видишь? Какой он? Сам такой. Видишь? Слышу. Водку заказывали? Давай. Вот. Примите боезапас. Вот. а это твой наследник? Его, его. Люкс. Первый класс. Вот. Нос, глаза, точно такой, как ты. О -о -о. Они будут лучше, чем мы. Они будут богаче, а -а красивее, умнее. А, -а, а если же они поклянутся, они будут железо, не такие, как... Мальчик, мальчик, как тебя зовут, Костик? А меня зовут Моня Русский. Знаешь, почему? Ты помнишь там, под и... Нас окружили. Их человек десять кричат «Русс! Сдавайся!» А я им тогда... А он говорит «Русские не сдаются». Да, да, да. да, да. И гранаты их. Меня, меня, правда, тоже тогда немного зацепило здесь. А это уже под Ригой. Алло, концерм, покажись нашему гостю. Все красиво. Смотри, Костик, запомни нас, какие мы были. Жора, покажи ручку. Вот, види, мальчик, это на Волге. С -с -с Наряд, очнулся, руки как не было. В танке я горел. В танке. А, танк, да, да, да, сгорел. танк сгорел, а я вот а живой. Я, а я, а живой. Живой. живой. Курская дуга, гапацар. У меня это буря. разрывная. А, а тут меня тут на Днепре, а Как нашел, видишь? Смерть. Видишь? Это на Днепре, это на Днепре. Рука в форме, В городе, дай схему повесить. Так и быть, Макароныч, Покажу. Слушаю вас, рядовой Белодед. Макароныч, вы возле Одессы не воевали? Какая погода там? Ну, в пределах украинских фронтов, Белодед, температура, насколько я помню, даже осенью значительно выше, чем у нас с летом. Все? Рядить противопехотную мину. Нужно. Нужно.. Чтобы обезвредить противопехотную мину, нужно для начала ее найти. Понял, Ромка. Молодец. Передай дальше. надо для начала ее найти. Понял, найти. Отставить рядовой головед. Ну так что рядовой пилотчик? Забыл? Ладно. Повторяю. Слушай, для того, чтобы обезвредить противопискутную мину, необходимо, первое, Передай, убедиться, что вместе месте мины отсутствие полиции... Ты минул, что, Федильс? Ну? Передай дальше. Ну? Правильно не знаешь? ...проявив, конечно, крайнюю осторожность, с большим и указательными пальцами левой руки... Ну. Взяться за ушко и продвинуть город. Да, Передай дальше. Поешь и сходи погуляй, а там видно будет. В любом случае держи хвост пистолетом. Папа Володя. Папа Володя. В любом случае держи хвост пистолетом. В любом случае держи хвост пистолетом. Хм. Держи. Как это? Хвост пистолетом. Ой. Батюшки, зачем это? На мусорил я тут у вас. Начнёте прибирать, а это нельзя. Пути не будет. Как уедешь? Куда? А как же? А Володя как же? Он обманул вас. Никакой я ему не сын. Мальчик, то есть Костик, если ты из-за меня, то не надо. Я не против. Лишь бы Володя был доволен. А... Ха -ха, Костик. А я к тебе. Зачем? Как так зачем? Ты же свидетель. Я сейчас буду деньги раздавать, который Володя, которую мы втроем вчера у народа одолжили. Но мы сейчас шутил? Гражданин Тайнинский. Да? Да? Смотри. Будьте ребята, получите вот эту бумажку. Ты что? Ты что? Куда же вы? Ну, ну возьми больше. Отстань. Почему? Забирай все! А? Стой, куда же ты? От волье сказал. Ну и шут -то с тобой. Нет, он еще и смеется. Вон с лесарь Петя ржавый идет. Петро, летишь угловой, берешь там шикарик, немножко подлечишься, а? Завязал, Леша. Завязал? Когда? Вчера вечером. Вчера вечером? Совпадение. Я тоже вчера вечером. Ты что-нибудь понимаешь? А? Это же форменное издевательство. А куда это ты собрался с противогазом? В баню? Куда? Домой. То есть? Ха. А ты шкет с характером. Можно подумать, что ты и в самом деле сын Володи. А у него разве есть характер? Нет, вы подумайте, а разве у него есть характер? Это у Володи-то нет характера. Ну, попросил на эти паршивые гроши у людей. Очки снял, несчастье свое показал. Ну, так что? Если вам не показывать, вы подумаете, что войны вообще не было. Что война это мармелад. Обязательно вам показывать надо. Обязательно, чтобы страшные сны вам снились. Ну, конечно, часто показывать нельзя. А то привыкнете. А то пугаться перестанете. А разве у него есть характер? Соложонок. Ну и катись отсюда. Уезжай. Волоке поводырь не нужен, он сам кого хочешь поведет. Ну, а на крайний случай у него есть я. <ква> ну и... А разве, как есть у нее характер? <ква> Эй, Штеп! А на что ты билет купишь? А? Постой! Выручай. Возьми деньги. Ну, возьми. Не себе. Я их верну. Я их когда-нибудь верну. Хорошо, хорошо. Ну что в то сказать? Скажите, что в картонажник оформлялся. Картонажник? Эх ты. ушиб тебе надрать. Картонажник. А выберет тебе самое трудное дело. Понял? Самое трудное. У него талант. Tá Пошли. Кто это? Это твой так называемый сын. Видел бы ты, на кого он похож. Он же забыл со мной попрощаться. Ну ты картошечки ты еще поешь. О, хлеб бери. Ну вот. Письмо она мне написала, твоя мама. Перед самой войной написала, чтоб я ей выслала адрес Володин. Человека она одного разыскать через него хотела. Отца твоего должно быть. Я, говорит, хочу найти его неофициально. Ну, я ей адреса не дала. Читала врет. Почему? Почему неофициально? Пускай официально ищет. Я думала, ей Володя нужен. Я думала, крутить его хочет. Играй, Володя, играй. Так что фамилия твоего настоящего отца, имени его я не знаю. Имя его Константин. Но почему Константин? Откуда ты? А что? Может Константин? Да, наверное, она же его любила. Играй, Володя. Играй, у тебя сейчас намного лучше получается. Одного вот не пойму. Почему она неофициально его искать хотела? Боялась чего-то. А может, была слишком гордая? Раз он уехал, забыл, то и она. М? Плохого человека она бы не полюбила. Зачем же плохого? Мы женщины, раз уж кого полюбим, то непременно самого наилучшего. Так вот, во-первых, ты останешься у нас. А во-вторых, тебе нужно закончить четвертый класс. Слышь, Костик, я попрошу Лешу, пусть кровь из носу достанет тебе все учебники. Составь список. И вообще, держи хвост пистолетом. Дядя Володь, и вы, Клавдия Николаевна, вы не обижайтесь. Но я, я должен уехать туда, к себе. Я вам письмо пришлю. И фотографию свою. Хорошо? У нас там свой фотограф есть. У нас все есть. Моря, правда, нет. Но зато лес есть. Не нашел родич? Нет? Не приняли? Носом не вышло. Вот и у меня в Тернополе никого.